Но мой небольшой рассказ будет про свободные лицензии, про их судьбу в Беларуси, ну и вообще мое исследование этой темы за последние два месяца. Это не финальный результат, поэтому если будет звучать слово ⁇ вывод ⁇ там ⁇ анализ ⁇ или ⁇ резюмирование ⁇ это не значит, что это все окончательная тема. Но она немножко сдвинулась не может не радоваться. Вот содержание того, что я вам сегодня расскажу. То есть основной вопрос, какие проблемы этот вопрос поднимает, кто заинтересован, может быть, в этой теме, в теме свободных лицензий. По ключевым словам пройдемся. Я объяснял, на самом деле, каждый раз, когда я тут рассказывают что-то по свободным лицензиям, объясняют, но это все приходится еще раз объяснять, потому что ну, тема а, не очень однозначная. Вот. Удалось получить определенные ответы из госорганов, ну, достаточно некоторые ответы даже были не отписками, что, что не может в каком-то роде, ну, интересно промежуточный результат. И что, и что можно делать дальше? То есть вот сообщество там, открытых свободных программ, как оно может ну, вести себя, в общем-то, вот в этом вопросе? Ну, и, конечно, мне будет интересно услышать ваши вопросы, вот, поэтому вопросы можно разделить на две части. Первая часть вопросов – это те, которые под термином, то есть если вы не знаете и не понимаете значение слова, которое тут звучит, вы можете спросить, но если у вас вопрос на такое «а что если?» там или какой-то развивательный, то просьбы их лучше задавать в конце. Вот. Да, основной вопрос, это вопрос, насколько свободные лицензии могут быть, в общем-то, легальным орудием, оружием open source, там, ФОС и так далее и тому подобное. Вот, ну, в нашей стране. Конечно, расскажу немного и про не, на, не нашу страну, но в основном буду актуализировать законодательство Беларуси. Да, основной такой ключевой вообще стержневая проблема, которая стоит перед использовать ли там те же, те же ту же линейку лицензий GNO.GPL, там 2.0, 3.0, либо линейку Creative Commons лицензий 3.0, либо последний 4.0. Кстати, на прошлой встрече я рассказывал про плюшки, которые дает четвертая версия лицензий. Ну, это да, эти два вопроса я написал э, сам же в конце, который меня лично интересует. Они, возможно, второй вопрос решается, посидеть там какое-то время, полистать самому законы. Ну, и третий вопрос интересен тем, что э, в мире там, около двухсот стран, да. Ну, насколько я помню, у нас есть такая штука, это публичная ферма. Есть публичная оферта, есть договор присоединения, есть конклюзивное действия, очень много всего есть. Вопрос, насколько оно может соотноситься к одному, к другому и к третьему. Вот давайте последовательно, да? То есть публичная оферта есть. А, значит, заинтересованные стороны. Ну, я думаю, что здесь сконцентрированы Раз, разработчики в основном. А, ну, пользователи тоже могут быть. Причем пользователь физическое лицо, пользователь юридическое лицо. Да, тут это сообщество свободных программ. И как это вообще может выйти за, за рамки вот каких-то неформальных групп? Да? То есть насколько сообщество готово внедрять в тот же публичный сектор, ну, условно говоря, в органы государств, государственной власти, приложения, созданные на базе в -то, открытой идеологии? Это важный вопрос, потому что, ну, если вы знаете, что с января этого года действуют, ну, немного изменились правила сертифицирования, там, ну, там, различных, там, криптосредств плюс CMS, да, то есть. А госорганы, как известно, они не могут использовать, если в идеале, не могут использовать не сертифицированную продукцию сюда, да, следовательно, тут будет вопрос стоять, а кто, кто будет сертифицировать открытое приложение, да? Вот, да, то, что я акцент ставлю именно вот, ну, в этом постановлении, там, или указе, указ это, да, именно на Content Management System, то есть, ну, в общем-то, приложение для развертывания веб-платформ, которое ввиду, как бы, дигитализации всех государств будут использоваться все чаще и чаще и более, в более таких флеш вариантах, да, то есть по, по какому-то случаю, по какому-то событию, там, каждый город, там, райисполком имеет свой какой-то ресурс, да, на чем они сделаны, там, на Joomla, mm -hmm. на Drupal, там, или на, на каком-то еще приложении, вот. а, значит, что было на январской линуксовке, я рассказывал, а, вводил в курс, что такое Бланкетные лицензии, то есть это вот эти Creative Commons, GnuchPL, Apache, MIT, BSD-шные лицензии и так далее, то есть это все из линейки бланкетных лицензий. А, да, понятие компьютерных программ рассматривали, потому что ну, может возникнуть неоднозначное восприятие там, выполненного скрипта, условно говоря, или там, скомпилированного какого-то приложения. А лицензиат, лицензиат. Ну, это Creative Commons 4.0, плюсы, минусы и подводные камни, да, чтобы было вопросов. То есть, подводный камень, вот то, что сейчас обсуждается. Это вот. видео, видео того, что было, кто захочет, заинтересуется после сегодня, может, можно посмотреть вот туда, на ParentsBuy, там можете, на главной странице у меня еще есть. По ключевым словам, по лицензированию мы рассмотрели, что есть лицензирование, почему я отметил 4.0, потому что это последняя версия, с которой стоит, в общем-то, работать, по GNUG, ну, это такая самая распространенная на сегодня линейка GNU лицензии. Я говорил про OQP, функцию которых в нашей стране выполняет ANCIS. Это будет аббревиатура, которая используется ниже, чтобы было понятно, что за аббревиатура. И ИС, uh, yes, да, интеллектуальная собственность, то есть это ИС yes, проще говорить, чем все время интеллектуальная собственность. Значит, вопрос легальности uh, остается, то есть насколько это можно использовать в тех же гражданских договорах там, по созданию объектов интеллектуальной собственности и так далее. Uh, Понятие баз данных мы коснемся ввиду того, что uh, можно ли считать, там, условно говоря, галерею либо ваш хомпейдж базы данных. Потом, ну и понятие компьютерной программы, от которого никуда не уйдешь. Вот. Значит, по базе данных тут, это, это все скопировано с законом об авторском праве и смежных правах. Я выделил синим шрифтом, на что стоит, ну, сакцентировать, да, то есть что это совокупность какой-то информации в объективной форме. Понятие объективное, оно крайне широкое. А вот. Дальше, что такое компьютерная программа, да? то есть, совокупность команд данных, Плюс еще важно понимать, что это документация, которая идет вместе с программой. То есть, вот учитывая этот пункт, мы получим ответ на, условно говоря, легальность Гнаджупель в Беларуси, как бланкетная лицензии. Что подделано за за эти два месяца, да, то есть это февраль и часть марта были отправлены письма в Конституционный суд, Верховный суд и вот этот Национальный центр интеллектуальной собственности плюс еще подготовлены письма для специализированных министерств ну, например, Министерство экономики потенциально может располагать информацией ну, и иметь какое-то свое мнение на этот счет Министерство информации, ввиду того, что оно касается понятия периодической печать, а в законе об авторском праве используется чуть ниже увидите значит, на, на создание контента, который будет размещаться в периодической печати, можно использовать устную форму, что решает вопросы применимости этих лицензий. Этих я имею в виду в плане Creative Commons. Значит, да, было прочтено много всякой литературы на тему международного и локального копирайта, и подготовлено соглашение с Creative Commons для открытия филиалов в Беларуси. В общем-то, это такие последние пункт, это скорее символический пункт, но он может ускорить, в общем-то, вопрос решения ну, каких-то юридических моментов. Значит, какие вопросы я отправил им. Они, возможно, там не очень продуманы со всех сторон, и, возможно, у вас появятся какие-то свои вопросы. Я вот приготовил планшет и ручку. И если у кого-то появятся вопросы, я раздам это в конце, которые вы посчитаете, стоит задать еще, то ну, вы запишите, и в общем-то у меня будет пищей для своего ума, и, возможно, кого-то смогу спросить. То есть я общаюсь с с юристами по этому вопросу тоже. Вот вопрос звучал так, да, то есть насколько это вообще а, свободно открытые лице э, бланкетные лицензии легальные, насколько их можно определить в нашем законодательстве. Вопрос второй звучал, то есть это мы скорее по такому феномену, да, то есть насколько законодатели вообще предусмотрели э, вот эти понятия свободно открытые лицензии, понятия бланкетных лицензий, которые очень распространены в мире и особенно среди окупок так, ну, организации по коллективному правлению и, и эксклюзивными правами. Значит, следующий вопрос касается, скорее, контент-части, то есть наполнение материалами ресурсов, да, то есть просто движок, просто программа, она бесполезна без того, что она обрабатывает и что она приносит, в общем-то, то есть нужно наполнить чем-то, вот как это, как производить легализацию наполнения mm -hmm. даже своего контента, в своем взгляде. Mm -hmm. Третий вопрос был таким. Ну, то есть это вопрос практики практики применения права, то есть право применения. Очень часто звучит вопрос, а есть такой хоть какой-нибудь пример использования в судах Creative Commons там, как доказательства mm -hmm. или еще что-то. Поэтому тут важно этот вопрос был ну, получить информацию. Да. Следующая тема это легальность. То есть, если вы дойдете со своим договором в, в суд, насколько это будет вообще адекватно восприниматься там? Ага. Значит, а теперь поедем по ответам. Я делал небольшие резки, потому что доклад и так много букв, а тут еще у них тоже много букв. Вот, и поэтому э, я такие ставил акценты, которые, ну, на мой взгляд, показались важными. Если кто-то захочет ознакомиться с полными версиями документов, у меня какое-то количество из них есть бумаги здесь, но все есть отсканированное, вот, и оно, ну, я смогу это расшарить, там, каждый сможет почитать. <къем> Почему Конституционный суд? Потому <къем> что дает разъяснение, то есть официальные комментарии там, или какие-то толкования Конституционный суд гражданам не дает, но разъяснение согласно 22-й статусе Кодекса о судоустройстве и статусе судей он они должны давать какую-то информацию гражданам, но они дали, насколько они подтянули, то есть они отправили в юридическую консультацию. И почему туда обратился? Потому что, в общем-то, они вот работают именно с вопросом соответствия законодательства, международным, международным каким-то договором, там, или с соглашением, которое заключила Беларусь на каких-то уровнях, ну, вот. И, в общем-то, первый вопрос касался, соответствует ли вот, этот факт использования панкетной лицензии Конституции Республики Беларусь. Значит, Верховный суд... Там есть коллеги по делам и Они написали, что, да, у нас есть как коллегия, но эта коллегия занимается, в общем-то, рассмотрением дел там, во второй инстанции, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И снова же отправили вот в эту знаменитую юридическую консультацию номер 4. Она, на самом деле, одна только есть, вот поэтому тут они все идут в законе Республики Беларусь прописано, что консульт... нет, консультация нет. номер 4 занимается определением она, кстати, на Филимонова 3 находится это не этот адрес? нет, это а, ну, значит, она очень недалеко, это здесь находится поэтому можно туда и зайти будет жаль, что выходные проходят, так можно будет заехать. Так. И самый контрольный получился ответный ЦИС. Они прислали аж два листа. И, в общем-то, кое-где даже по существу получилось. Не, а почему он ЦИС? Потому что это тот орган, который занимается формированием копирайт-политики в белорусской юрисдикции. То есть это а, те люди, которые, в общем-то, им говорят, о, ребята, нам, нам тут стучат с ВТО, давайте адаптировать а, белорусский копирайт, то есть закон об авторском и смежном праве, а, там, по международной схеме для того, чтобы Беларусь когда-то вошла в, в, в это ВТО. Да? Там нужно выполнить целый слой. Ну вот, значит, Комитет по науке и технологиям получает эту разнарядку от Совета Министров и спускает ее на ЦИССу. ЦИСС, так как там сконцентрировано на большее количество специалистов в области там, интеллектуальной собственности, они начинают разрабатывать законопроекты. То есть вот этот законопроект, который был написан в 2011 году и принят, и сейчас он является законом о авторском праве и смежных правах, он во многом разработан ЦИССом. Поэтому их ответы, их адекватность можно, может как говорится, быть какой-то долей прогноза того, с чего светят, в общем-то, следующие будут там правки в этот закон, а ну, белорусский копирайт, а так или иначе он будет меняться, потому что там некоторые моменты не дотягивают туда трипса. Так, значит, интегрирование, да, они занимаются просвещением, то есть сейчас, во-первых, с их подачей, была внедрена программа во всех ВУЗах, я не знаю, у кого, у кого был предмет такой, который называется управление там, а, да, нас, основа управления да. такая, Понятие. вот, то есть, видите, получается, в общем-то, происходит, да, такой зомбаш за, за, населения и взбрасывается на уровне образовательной системы. Ну и понятно, что если... Читали действительно этот предмет, он у вас там и по галочке идет, то там раскрывается только одна сторона, да? сторона, которая четко прописана, что интеллектуальная собственность это возможность монопольного как использования там, объектов интеллектуальной собственности для получения, для максимизации там, экономического эффекта, то есть прибыли. Я могу только сказать по учебникам, потому что у меня не было в университете этого предмета. По учебникам, например, Кудашева, который является стандартным для вузов, он продается во многих книжных, значит, это... ну там односторонний подход, то есть там даже не упоминаются варианты какие-то ну, дальше, вот. поэтому он ЦИС. Они администрируют там патенты и так далее. Вот. Наверное, даже депонированием, депонированием занимаются, что есть очень важный момент для решения, в общем -то, в том числе и задачи легализации Creative Commons и подобных инструментов. Вот что они написали. Значит, все отсутствует. Открытая свободная лицензии отсутствует. Ну понятно, когда они говорили э, с требованиями, они имели в виду гражданский кодекс, потому что все, что э, мы заключаем на создание, оно во многом прописано там, в гражданском кодексе. Да? Э, какие договоры могут быть, в каких формах они принимаются и так далее. Вот. И применяется право Республики Беларусь. То есть, в общем-то, это такой логичный абзац, ну вот это вот они написали четко. Хотя, может быть, у них зак закрадется в голове где-то, что э, есть такие от открытые свободные лицензии. Че право? Правильно, тут вот применяется право Республики Беларусь. Они отметили этот момент, потому что, в общем-то, многие здесь, как я понимаю, работают в оффшором, то есть работают, заказчик находится там, за границей, там, на западе, на востоке, еще где-то, а копирайт имеет международную природу, то есть белорусское законодательство максимально стремиться гармонизировать э, с, свои положения с положениями международных договоров, ну, в, том, в том числе там Берская Конвенция, там Парижская, Мадридская, э, те же договоры Бойс, э, там интернет и так далее. А вот, э, э, понятие договора, потому что в договоре есть две стороны. Если вы использует, пользуетесь международным правом, что возможно, значит, в общем-то, тут речь идет про изучение того права, которое вы хотите использовать. И, следовательно, в 60 странах Creative Commons, например, легализован как инструмент. То есть, если вы возьмете одну из 60 стран и будете использовать и общаться там, с заказчиком из той страны, в общем-то, вы это сможете так или иначе легализовать на международном уровне, но нас интересует, в общем-то, не только иностранный элемент, то есть элемент, как часть произведения, да, там, чьи-то ресурсы на создание этого произведения, нас интересует создание каких-то, ну, там, какой-то экосистемы свободного ПО в Беларуси, да, ну, не только ПО, а свободного контента в широком смысле, вот. Ну, тут продолжение истории идет. Я не знаю, видите вы там, что написано в вылезете? На основании лицензионного или авторского договора. То есть разрешение использовать объект авторского права может быть предоставлено на основании лицензионного либо авторского договора. Вот это важный момент. Потому что в законе, там вот в этих 44-45 статье, там написаны эти два варианта. И я напомню, в начале своего рассказа упоминал, что авторский договор, он может э, применяться в, в отношении контента для периодических изданий. Вот. А для периодических изданий можно заключать договоры в устной форме. А, а А вот, договор присоединения. Это то, наверное, ты называешь публичная оферта и она называется в гражданском, ну, там есть и публичные афферты, они делают акцент на договор присоединения, то есть вот тут, вот это вот вырезка, это вось, пункт 8 статьи сорок четвертой белорусского копирайта, именно по части, не письменного использования, да, прочитали, что заключение лицензионного договора о предоставлении права использования компьютерной программы либо данных допускается путем заключения каждым лицензиатом соответствующим лицензиаром договора присоединения. То есть вот этот вот договор присоединения, это возможность, в общем-то, это и есть, если вернуться к прошлому докладу, тот инструмент, который ну, называется бланкетная лицензия да? западной терминологии. А, значит, договор о присоединении, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы либо с данных, либо на упаковке каждого экземпляра или приложены к каждому экземпляру. То есть вот это приложено к каждому экземпляру отвечает на вопрос а, веб, да? то есть а, интернет, да? сайт. А, начало использования таких комп так, таких компьютерных программ, либо с данных лицензиатом означает согласие на заключение договора. Начало использования — это, так называемое, компендентное действие. Вот. А, вот понятие «использовать» тут важно было уяснить. То есть использование — это, в общем-то, весь перечень исключительных прав. И исключительное право — это то, что вот указано в, в этих бланкетных пунктах GPL 3.0, там, степени свободы, так называемые, и значит, то, что в Creative Commons обозначается вот этими зловещими буквами, там, SA, MD, право копировать, право, значит, распространять, право изменять, вот, право продавать, ну, там, когда коммерчески использовать и так далее. Вот. Да, это со статьи 16 можете почитать все права, это, это если возвратиться именно к понятию исключительных материальных прав, то есть я делаю на материальных сейчас, типы объекта. Ага. То есть вот вообще по вот этому тексту, вот этим вырезкам можно ну, делать свое заключение, что в общем-то компьютерные программы и документация, являющаяся составной со частью этих компьютерных программ, то есть она интегрирована там в пункте help, либо там ссылка где-то четко прописана, то в общем-то это э, вот пункт один, да, который, под который можно подписывать GNU GPL. Вот. По контенту тут глобальный вопрос. То есть, что делать с контентом? То есть, база данных — это способ организации контента, это не весь контент. Поэтому тут э, ну, вопрос, как бы, я написал статью, я размещаюсь на сайте, мой сайт — не периодическое издание, как бы, ну, что, мне с собой договор заключить там, да? Или еще что сделать? То есть, как ввести, э, в общем гражданский оборот или вообще в оборот какой-то вот этот контент? Ну вот это, да, про периодическую печать авторский договор об использовании в периодической печати может быть заключен в устной форме хотя вот тут только ограничено что понятие устной формы а понятие путем молчания либо путем конклюдентных действий тут не прописано ну, как там? они расширяют понятие то есть можно использовать периодической печати да вот, вот те вопросы начало ну, использования вот это они слово конклюдентных действий используют сложное прочитаю, на основании вышезлонного соответствия законодательной республики в отношении компьютерных программ и баз данных может быть заключен лицензионный договор в форме присоединения путем совершения конкурентных действий а именно начала использования такого объекта авторского права вот. ну то есть для меня вопрос уже решен, да? то есть если вы пишете только софт какой-то, то маркируйте его там, GNU.GPL, МИД там, и так далее, это все это все возможно но вот вернемся повыше да, к вопросу языка да, которые ну, на которых как правило эти лицензии написаны на английском языке вот конклюдентные действия это с википедии действия которые характеризуются каким-то поведением ну если кто-то не видел эти маленькие буквы я в общем-то в интернете поэтому вы прочитайте все ну, то есть это не манипуляция все. Зеленый и красный, вот это уже другая тема, это статья 159, которая вот говорит про УС, с, ну, возможной формы договоров, то есть устная, письменное, вот это вот, то, что они называют конкурентным, и, и путем молчания, то есть тоже есть такая интересная форма, она не исключена в нашем законодательстве. Вот, это вообще, следующий слайд, мы по практике применения, это ну, такой стержневой вопрос, вы прочитаете сейчас этот пункт, да? А Зачитай, пожалуйста. Короче, у центра, то есть у ЦИС, отсутствует информация о судебной практике по делам, связанным с заключением использования лицензионных договоров, которым применяется иностранное право. Они вышли с, как бы, с такого, ну, в общем-то, с... они ушли от ответа на конкретный вопрос, который... Ну, задавался им выше, но они своим ответом продемонстрировали, что э, вот к <coughs> этим лицензиям GPL и Creative Commons применяется иностранное право, да? то есть они отправили э, вот, в сторону сторону, и подписался генеральный директор. Да, поэтому предварительные выводы такие. С контентом вопрос, с компьютерным программой все понятно. Э, вопрос выбора законодательства, то есть если вы используете, условно говоря, э, работаете с, с open-source ...который базируется не в Беларуси, а таких, наверное, ну, ну, 100%, 909, ну не знаю, то, в общем-то, это выход того, что при создании каких-то новых продуктов работать с тем правом, которое будет вам удобнее. Ну, конечно, вам его придется изучить, либо пообщаться с юристами. Вопрос, то есть стоят вопросы выбора законодательства и механизма обнародования объекта X, то есть вывода первичного выбрасывания контента, да, как его осуществить так, чтобы он оказался, значит, легальным. И вот про то депонирование, про то, функции которого относится ЦИС ну, занимается депонированием, он, в основном, там, сохраняет какие-нибудь объекты промышленной собственности, там, образцы, там, промышленный образец и так далее. Но нич, ну ничто не мешает задепонировать объект, ну, значит, контент какой-то, вот, там задепонировать контент и, в общем-то, это будет ну, началом... Что значит, задепонировать? Это значит оставить их на хранениях, которые, они там все подпишут, что ты именно это оставил, что ты первый, кто это оставил и так далее. То есть ты являешься оригинальным автором, да? то есть не не скопипайся, где а закинул. Вот они еще проведут какую-нибудь проверку, там, чтобы это было. Ну, понятно, что за это они попросят, ну, Вообще-то этот инструмент, почему я произнес, потому что это возможность задепонировать что-нибудь под той лицензией, которая вам интересна, да? то есть вы создаете продукт, оставляете у них, подписываете там бланкетные лицензии, оформляете и оставляете у них, да, вот. Таким образом, возможно, они там не будут по-юридически признавать это, но по факту они признают то, что вы вот, распоряжаетесь продуктом таким образом, да, и в итоге, когда дело дойдет до суда, по сути через слайд, вот, то вы сможете работать уже, ну, говорить, а все что угодно, все, да, все, все угодно, все да, что угодно. В общем, контент и то, что ты хочешь, надокого до его там умовы всю уже там. Ну, лицензию можно задепонировать со своей лицензией, там, вот, или ссылкой на блокетную лицензию. Вот, интересно, как это будут потом себя вести, потому что мы видели вот из, из этой темы, что нет, в общем-то, практики, поэтому для того, чтобы легализовать, нужно э, производить какие-то, э, значит, создавать какие-то поводы, да, то есть создать приложение открытое, э, подписать в GNU GPL три завести в НЦИС, зарегистрировать, сказать, ребят, я вот такой лицензий. Это, конечно, не, не супер там сдвиг, но, по крайней мере, они будут понимать, что вот уже такое началось, да то есть процесс пошел, и не нужно реагировать каким-то образом. Есть следующий шаг. Да, следующий шаг, вот то, что меня направили два... Два госоргана в коллегии адвокатов, я, в общем-то, связался с, с этой коллегией, которая на Филимонова 3 находится. И ну, мы пообщались, там достаточно быстрые ответы выдают в плане подготовительных действий к там заключение договора с юристами вот и пришли мы ну, пришли к каким-то определенным моментам но мне интересно вообще насколько сообществу вот вам как представителям сообщества интересно продвигать эту тему и раскрывать ее дальше то есть интересно ли вам получить более исчерпывающий ответ на вопросы которые здесь были ну, написаны но ответы вы не получили четкие вот такой вопрос интересно ну, пока я да, отзвечал. Нет, давайте сейчас, хорошо. Только, мне интересно, есть ли к этому? Ну, есть, есть. У многих есть, да. Только если сейчас с... я задам вопрос, мы уйдем в глубокую паузу. После общения с адвокатом выяснилось небольшой прайс, который он мне закатил на, на, его, на его ценные мысли. На самом деле, почему я начал рассматривать этот вопрос серьезно? Потому что у нас действительно только одна юридическая консультация, которая специализируется именно на вопросах интеллектуальной собственности. Ну и, в общем-то, получение да, информации от профессионалов, она... Полезно. То есть я вот общаюсь с людьми, они тоже вроде профессионалы, но они, ну, чувствуется, что чего-то не хватает, да. вопрос? я узнал, что для того, чтобы начать процесс, нужен нормальный перевод, ну, не такой, там, Google, Google Translate или еще где-то. Это, я выбрал именно две лицензии. Хорошо, я ли вопрос вижу. Первое это By SA, то есть это именно юридический текст лицензии это не DITS, там или еще что-то и GPL лицензию 3.3.0, то есть то, что именно на сайте Google.org, это такой прайс, удалось узнать, то есть закинул два переводческих э, агентства, это без нотариального заверения. Нотариальное заверение, оно, оно катастрофически увеличивает цену, поэтому я даже это здесь не написал. Ну, не uh, ну 20 э, лист будет стоить где-то около 27-30 долларов. Переведен. С учетом того, что они делают 12-ый интервал по ультурный ну, как студент. И прайс самого адвоката 100 евро в час. Короче, для того, чтобы развить тему на том уровне, на котором сейчас есть знания, это вот такой вот прайс. 400-500 евро. Все что, все, что вот здесь, вот если мы краудфандим этот, этот, эту цифру, и вся информация, которая у меня есть, она будет выложена под, под лицензией. Ну я не знаю, она даже будет паблик домаин с нас